Сегодня мне захотелось провести эфир на улице. Да, в это время обычно я зимовала в теплых странах. Зимы я последние годы проводила в Азии, в Африке, в Америке. Правда, только была в Латинской Америке, в центральную еще не попала. Еще все впереди. А вот сейчас я в Англии. Но хочу сказать, что здесь тепло по отношению к по сравнению с нашей погодой. В Англии теплее, чем в Украине, но я привыкла зимой отдыхать в теплых краях. Поэтому мой онлайн-бизнес, конечно же, мне поможет всегда и будет помогать дальше. Сегодня я хочу вам ответить на ваши вопросы, которые вы даете, пишите мне в группах, где мы работаем с вами в группе воззади себя заново», где учимся ставить цели, находить себя, убирать в хаос в голове, планировать. И так далее, где учимся использовать, использовать гипноз, разбираться с болями, исцелять себя и так далее. Ну и вторая группа — это денежные коды 2023. Я запускаю каждый год уже 11 лет подряд многие годы эту этот курс и помогаю людям убрать внутренние денежные ограничения, потому что многие могут зарабатывать много, очень много, имея компетенции, имея хорошие хороший опыт, но у них тараканы в голове, и они боятся. А потом мы учимся планировать финансовую грамотность. Также я являюсь инвестором, я давно занимаюсь криптой, при всем при том, что мне только 63 года. Да, многие боятся крипты, а я знаю, что это вещь, которую важно знать, потому что нас скоро всех обнулят, и не надо сильно будет потом кричать, ныть, потому что надо быть впереди, немножко разбираться. Дома в моей стране еще идет война, дом мой будет еще восстанавливать после войны. Урки там хорошо покрутили, месяц они жили, дом был в оккупации. Ну а сейчас я в Англии и сегодня провожу этот эфир. Видите, вот одело капюшон, потому что на улице достаточно прохладно. Итак, сегодня вопросы, которые я буду отвечать. Многие люди, и вы, наверное, тоже пользуетесь трансовыми медитациями. Кто пользуется транс-медитациями, поставьте какие-то плюсики в чат или какие-то сердечки, потому что веду эфир из Инстаграма. Слава Богу, появился Интернет. Так вот, многие пользуются медитациями и не понимают, что медитация — это способ вхождения в транс. А транс — это одно из трех биологических наших состояний. Как психотерапевт, как психофизиолог объясню вам сейчас просто еще раз для тех, кто меня слушает в моих платных курсах и для тех, кто захочет пойти со мной дальше в курсы учиться и помогать себе. Так вот, у нас есть три базовых состояния биологических, сон, бодрствование и транс. Вы замечали, что иногда вы смотрите в книгу и видите фигу? Есть такое выражение, да? Это говорит о том, что мозг устал, и хочется перезагрузки. И вы замечаете, наверное, что через каждые полтора часа максимум во всех учебных заведениях требуется перерыв. Потому что это физиологическая норма отдыхать. Люди же работают очень много, мозг напрягается, устает, особенно после нагрузки такой информации, которая сейчас есть. Плюс еще те, которые занимаются бизнесом, и семья, и много-много разных задач, Люди просто устают и падают. Поэтому вовремя нужно остановиться и воспользоваться биологическим состоянием транса. А для этого нужно иметь алгоритм. Алгоритм вхождения в транс и алгоритм выхода из транса. А для этого я этот алгоритм даю. И курсы, в курсе материалы, которые я даю, стоят в 10-20 раз больше, чем вы их получили. Но, друзья мои, если у кого-то не получается пользоваться самогипнозом трансом, это говорит о том, что ваш мозг забит всякой, всяким хламом. У нас правда мозг забит всяким хламом. Мы не умеем остановиться. Мозг уходит в сон, когда уже совсем устал. И в этот момент, чтобы мозг не перезагружался, мы ищем способы вхождения в транс. Но для того, чтобы вы получали оттуда подсказки, улучшение состояния, исцеление своего здоровья, потому что это не просто транс, это самогипноз. Вы сами гипнотизируете себя, используя ресурсы своего бессознательного. Есть сознание, подсознание и бессознательное. Так вот, Сознание, вот я сейчас сознательно вам что-то тут говорю, да, без подсознания, это когда вы вчера сделали что-то и не решили вопрос, допустим, там какая-то была боль, обида, вы не закрыли ее, и тогда накопленные обиды, боли, какие-то негативные вещи падают в глубину, в бессознательные. Именно поэтому, когда люди ходят в регресс, в разные там другие практики они не понимают, почему там что-то всплывает. Вот так вот туда это всплывает. Поэтому вот эти вот по пирамиде Дилса, которые я показываю регулярно на всех занятиях, вот сознание опять бессознательно 95. И задача — это сознание, этот вечно болтающийся ум, который сильно хочет всего. Его нужно научиться останавливать, но специально, специальным Алгоритмом. Просто так, когда вы медитируете, вы просто отдыхаете, вы без цели отдыхаете. А когда у вас есть конкретный запрос, чего вы хотите, когда вы, у вас есть цель, ради чего вы идете в этот транс, да, цели бывают разные. Для отдыха, для поиска ресурсов каких-то, подсказок, что-то потеряли, надо найти. Дальше, э, дальше, какие еще цели? Исцелиться, найти причину заболевания. Какие цели могут быть в самогипнозе? Почему одна часть хочет, другая не пускает? робозит, это внутренний самосаботаж, да? Так вот, договориться со второй частью, которая саботирует, и чтобы вам спустило. Вот такая вот крутая штука, это самогипноз. Так вот, мои дорогие друзья, если у вас не получается, значит, вы мало сделали подходов. Понимаете? Вспомните, когда вы первый раз вышли на работу после института, у вас все сразу получалось? Нет, вам нужно было несколько раз это сделать, чтобы вы наконец-то научились делать то, что вы научились, правильно? Или вы с первого раза пошли, встали и пошли? Или вы падали и вставали потом. И также же во всем. Поэтому, когда вы используете регулярно, делаете одни и те же действия, у вас появляется что? Привычка, навык. А навык сегодня, вы уже знаете, это самое, самый главный ваш ресурс. Это самые главные ваши деньги. Объясню. Вот сегодня многие находятся, большинство людей, все мы находимся на грани такого, непонятного состояния, когда мир калашматит от кризиса, война в Украине, в моей стране, кризис во всем мире, кризис финансовой системе грядет, кризис во всем, и все что-то все время что-то меняется. Так вот многие люди застряли, вот они работали офлайн, допустим, у них был магазин, какой-то был бизнес, а сейчас они приехали в другую страну, и у нее уже, например, нет студии, там а как же это в онлайне. И вот... Самое главное, что в онлайн, когда вы приходите, например, у вас должен быть навык общения с людьми, навык выхода в эфире, вот как я сейчас поймала вот, интернет возле дома и веду его, да? Навык понимания, что у людей болит, навык продавать и так далее. И вот эти навыки являются стабильными, и они всегда вас будут удерживать на плаву. И да, кстати, у кого есть маленькие дети или внуки – ну, дети, наверное, больше для вас подойдет. Учите детей сразу, чтобы они от вас были независимы где-то 13-14 лет. Да. Учите их, направляйте их, чтобы они изучали профессии, которые есть в онлайне, которые всегда смогут быть, находиться в любой стране мира. Вот, например, моя сейчас помощница, она делает уникальные, делает, быстро может научить делать чат-бот воронки. Чат-бот воронка сегодня это, это просто ну просто необходимо для любого бизнесмена, для любого специалиста, потому что все сегодня автоматизируется. Создать воронку, научиться делать воронку вы можете за неделю. И покажу, как клиентов найти. Поэтому кто сам, а кто кому-то, может быть, захочет. Очень много предлагается, и цены невероятно высокие. Я смогу вам помочь намного быстрее по поводу воронки. Пишите воронка. Пишите прямо в директ, потому что я эфир закончу, и я не увижу ваши, ваши комментарии. Так вот, для того, чтобы, для того, чтобы вы легко попадали в трансовое состояние, и мозг ваш научился отключаться, потому что мы много думаем, долго суетимся, у нас клиповое мышление, мы пытаемся все, все захватить, мозг устает, и тут вы решили пойти в транс. А тут какие-то мысли лезут, а тут оно никак. Да, здесь тренировка. Разные способы гипноза, самогипноза, не гипноза, а самогипноз. Это по Эриксону я даю гипноз. Вы ищете способы не просто медитации, а вхождение в свое ресурсное, огромно богатое, бессознательное, и там исцеляетесь. Почему одни могут за неделю, за две Избавиться, научиться пользоваться, избавляются от боли. В них приходят какие-то новые люди, новые, новые клиенты, новые какие-то возможности. Почему? А почему некоторые пишут: у меня не получается, а у меня мозг тупит. А ты попроси его, а ты еще раз подойди. А ты музычку включи. Моего голоса не хватает. Вот там все, кстати, у меня практически все трансы у меня под музыку. Причем музыку я использую без слов даю как, как вариант мне под, мне нравятся тибетские поющие чаши подбираете себе под, под ваше состояние и просто используете алгоритм маркеры которые нужно слышать телом и тренировать понимаете тренировать каждый день это что касается первого вопроса когда пишут почему у меня не получается так вот если у вас не получилось с первого раза, Просите свое бессознательное, говорите ему «пожалуйста, мое дорогое бессознательное, прошу тебя» и так далее. И вы терпеливо, как с маленьким ребенком, продолжаете дальше тренировать эти навыки. Второй вопрос. Как выйти из, из депрессии, как выйти из затянувшейся депрессии, когда боль утраты, когда мужья, сыновья находятся на войне? Друзья мои, когда вы переживаете, я уже говорила это, еще раз буду говорить, вы пережевываете ту энергию и те силы вашего родного человека для реализации его целей, его решения задач. Поэтому ваша связь с близкими людьми – это вот как раз тоже через транс, через медитацию, через гипноз, через связь с ним – поддерживать его. Кто-то это делает через молитвы, тоже работает. Только после молитвы вы снова плачете. Помолитесь и снова плачете. Я это все прошла, поэтому я вас очень хорошо понимаю. Ваша задача со слеза к слезам относиться как из освобождению от плохого, а дальше нужно радоваться, включать музыку, радоваться мал, мелкому. Наслаждаться, покупать себе то, что вы можете купить, и сегодня радоваться, потому что завтра жизни может не быть. Танцевать, да, танцевать и, и телом своим, это все женщин касается, и телом своим через радость, ощущение в теле посылать вашему мужу, сыну вот эту любовь. Да, казалось бы, это какая-то чушь, но это не чушь, потому что сознание — это 5% бессознательное — 95. А бессознательное — это и есть тело. Поэтому, когда вы танцуете, радуетесь, входите в состоянии кайфа, наслаждения, вы посылаете вот эту импульс этой любви и уважения, поддержки своему человеку, который находится на войне или где бы он ни был. Поэтому переживать и плакать — это находиться в эгрегоре негативных состояний и пережевывать энергию любимого человека вашего и мешать ему понимаете поэтому вот эти слезы крики это не работает это еще больше усугубляет состояние вашего любимого человека который находится на войне вот такой сегодня короткий эфир как входить в состояние транса как у кого не получается как как работать как можно завершить с депрессией приходить потихоньку работать Группа поддержки, постоянно в чате люди работают, постоянно друг друга поддерживают, постоянно пишут э, выполнение каких-то уроков, каких-то трансов, обмениваются какой-то позитивной энергией. Кто-то задает вопросы, кто-то пишет ерунду, я поддерживаю, корректирую. Но это э, тот, э, та группа, которая с поддержкой. Она стоит дороже, этот курс. Можете пойти и за все, совсем дешево, совсем-совсем доступные деньги, но самостоятельно работать. Курс курсе себя заново» и денежные коды я даю для самостоятельного выполнения уроков, без моей поддержки. Там вообще копейки, два курса, 50 долларов. Там один курс только стоит 700 долларов, потому что там материалы на вес золота. Они помогли людям убрать свои ограничения, увеличить доходы, научиться по-другому мыслить и, и так далее, и так далее. Поэтому в шапке профиля и под этим видео, я его загружу тоже на Фейсбук и в YouTube будет тоже ссылка. Не тяните, не ждите. Там же вам будут и трансы, там же будет и гипноз. Там даю всего понемножку, чтобы вас не перегрузить, но чтобы вы понимали, как использовать себя, как использовать свои ресурсы. С вами Надежда Новосельская, была на связи. Я сейчас под Лондоном нахожусь, 20 километров холодно, в такой ветер прямо, прямо, прямо в уши, прям ветер холодный. Думала, что будет теплее, но здесь говорят вот зима мягче, чем у нас в Украине, а лето более прохладнее. Ну посмотрим. Лето я еще здесь не была. Посмотрим. Очень хочу домой, соскучилась. Вам передаю привет из Лондона, красивой, умной, богатой, развитой стране, хорошими, добрыми людьми. И всех вам блага, друзья. Пока-пока.